Наверняка многих из вас интересует один важный вопрос. Как найти легальную работу через интернет? Как в это непростое кризисное время найти возможность работать через свой смартфон, через компьютер и зарабатывать деньги? Желательно в валюте, потому что экономика сегодня оставляет желать лучшего. Мы с нашей командой уже много лет занимаемся тем, что создаем платформу, которая помогает таким людям, как вы, которые ищут работу в интернете, которые этим интересуются, найти для себя нишу и найти для себя возможность получать деньги через интернет, через свой смартфон или компьютер. Для этого вам необходимо пройти обучение для для того, чтобы пройти это обучение, вам нужно будет нажать кнопку «Войти», дальше вы сможете пройти короткую регистрацию, ознакомиться коротко с информацией и пройти обучение. После этого в кратчайшие сроки, в считанные недели, сможете приступить к работе и зарабатывать хорошие деньги. Если вы находитесь в странах СНГ, это в валюте в долларах. Если вы в Европе, это в евро. Поэтому все, что вам необходимо сейчас, это найти буквально минут 30 для того, чтобы разобраться, нажать на кнопку и увидимся внутри на нашей платформе. Всем пока!